Для русского этноса, да и не только для русского, вопросы рабства и несвободы стоят довольно таки долго. И если мы с вами вспомним, то наверное удивимся, но ведь крепостное право на Руси отменено -то было только фактически 160 лет назад как это мало, еще пяти поколений в общем не прошло людей, живущих в свободе. Потому что все предыдущие а, годы, да, например 20 -го века, то что досталось нашим бабушкам, дедушкам, мамам, папу, в общем-то тоже можно вряд ли назвать отсутствием морально-этических норм или какой-либо свободы. Да и в общем-то и на сегодняшний день посмотри, конечно это не крепостное право, но до полноценной свободы тоже еще очень сильно далеко. То есть этот вопрос ограничения на самом высоком уровне, он ведь никуда не девается, но избавиться от него можно лишь только осознавая. Люди, которые недавно избавились от крепостного права в 20 веке, так же легко, как и было вошли в состояние принадлежности уже другой системе и не поперхнулись. Вошли и там остались и считали, что это нормально. А все почему? Потому что в морально-этических нормах стояло это правило, это нормально. Поэтому избавляться от собственного желания кому-то подчиняться, это вопрос непростой. Совсем непростой. Но единственный механизм, который поможет вам это сделать, это осознанность. И вот именно это свойство мы и будем пробуждать в себе.